Однажды был персонаж такой в Библии, Моисей. Однажды он решил освободить Израиль, и у него ничего не получилось. И он убежал в пустыню. Зная свое призвание, он завел там семью, у него была женка, ремонтик, машинок не было тогда еще. Но был, наверное, свой ослик. Был свое неплохое хозяйство, был бизнес который он перенял от своего тестя. И вроде все неплохо, но душа его тосковала. И он ходил там по пустыне на протяжении сорока лет и думал, ну я же не рожден просто для того, чтобы быть, ну, репродуктивным таким созданием. Просто семья, просто дети, просто работа, просто туда, просто сюда. И вот так по кругу, а время уходит. И он уже был пожилым человеком. Но он склонялся за каждым можевеловым кустом и говорил, Господь, где ты? Найди меня. Найди меня. Может быть, есть для меня еще место, чтобы исполнить в моей жизни какое-то высшее предназначение. Что-то, для чего я был рожден, для чего-то более высшего. Не просто для того, чтобы делать какие-то земные свои вещи и добиваться каких-то земных целей. О, друзья! Сегодня каждый из нас может оторвать свой взор от земли, поднять его в небеса и сказать «Боже, может быть у меня есть для тебя, у тебя есть для меня какое-то более высшее предназначение». Этот зов, он не останется без ответа. Поверьте, мы не рождены здесь просто для того, чтобы копошиться в земле. Есть большее, есть высшее. Давайте стремиться туда.